Видео требуется за да, машиной и выслушать мнение других учебников Мы не СМИ? Это персональные данные. Чили... А Чьи? Речь... Потому другая страна не хочет пригласить а Мы, мы ее не, не будем снимать. Выключите пока ауди... Ой, видеосъемку. Вы нам отказываете, да? Пока вы <со> это ходатайство не заявляли, мы его ну не ставим. Уж уже выпущении. прикладывали Поэтому пока выключите видеосъемку. А вы кто? Можно а ваши документы увидеть? Вы зашли в черный мантии человек. Покажите, Я пожалуйста, документы. Признаете? Удостоверение покажите, осуди, пожалуйста. Конституцию Российской Федерации признаете? Можно ваше удостоверение? Согласно четыре пункт два Конституции Российской Федерации. Вам, выключите. Не, ну... Пожалуйста, выключите видеосъемку. Это у вас личная просьба? Или... Я вам еще раз объясняю. Указание. На видеосъемку необходимо разрешение. Чье? С учетом суда, с учетом мнения. Документы покажите, что как вы судья. Вы судья. просим подтвердить ваше полномочие. Я сейчас подтвержу мои полномочия. Выключай видео, включу аудиозапись. Аудиозапись можно вести? Аудиозапись без разрешения. Видео только с разрешения Да это где какой закон? Все, я включил. Номер какой? РПК? Гражданско-профессиональный кодекс. Ну, вот он весь о а видео о а видеосъемке весит. Все, РПК. у меня у меня вот этот, как его, я микрофон держу. Можно? на стол, я еще раз объясняю, выключите а видео съемку. Да, а 20%. вот смотрите, у меня нет ничего. А <звух> <звух> Еще раз сказал, положите их на стол, как было видно, что вы не снимаете. А можно? Пока мы этот вопрос на разрешение всех не поставим, не разрешим. Кто? Вот Кто? и мой достоин. Вы не снимаете, да? Отпечать а делал. Отпечать? И вы мне с... будете говорить, что вы не снимаете? Я снимаю. Еще раз говорю, присядьте и выключите. Указанное значение судьи. Он а ну, под... ну, у вас не подписан. нашли ну, не подписанный. Нашли Но опубликованные. Опубликованы. Правила указов президента. После Но, подписания публикуются документов создания суда. Так не существует. Я протокол уже, записываю о том, что у нас нарушают порядок ведения судебного заседания и не выключают Вы? видеосъемку. Вы нам не отказываетесь. <как> Вы... Я еще <как> вопрос еще до встать ходатайства не дошли и не разрешили выставить. Ты приостанови пока поставь. Да. Давай пока приостанови. Пока приостанавливаю. У меня записывает только аудио. Вот, показываю. Нет видео никакой съемки. Вот видите, что, экран так, стоит. Было, ведь? У меня вот здесь вот микрофон будет не слышно, поэтому так его вот держу вверх всегда. Вот видите, ничего не записывается. Вот заключаю микрофон, все, вот он ведет, ведет в записи суда, Ну, я увидел пока человека с удостоверением судьи где в удостоверении печать не соответствует ГОСТу Р-51-511-2001 это размер в части размера в части наполнения отводы суда по основаниям предусмотренных гражданском официальным кодексом имеются? Пока нет. Ну, пока нет, давайте ладно, Пожалуйста, имейте право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии или это представлять доказательства, участвовать в задавать вопрос другим лицам участвующим, деле, сети, экспертам, специалистам, заявлять ходатайство, давать устные письменные объяснение суду, представлять свои доводы, соображения по всем достигающим по судебному разбирательству. Возражать судьи, подать договоды, соображений других лиц участвующих в деле, обжаловать решение определенного суда. <coughs> И все скажут, в каждом статусе, а укрепленной печь в с кого и стороны вправе заключить мировое соглашение. И разъясняется положение статьи 56 КПК Российской Федерации, в соответствии с которой каждая страна должна доказать и обстоятельства, на которые ссылается как обоснование своих требований и возражений. Все понятно? О По представителям лица просьба в кадастров до начала 7 Дополнение Ну, мы тут наблюдаем ксерокопии документов. Как бы ксерокопия у нас по закону не является документом. Я думаю, что надо либо заверенную реально копию предоставить, либо чтобы привести оригиналы, чтобы суд эти оригиналы Общил. сверил приобщил. В смысле, оригиналов нет? Ну, ксерокопии. Мы же уже хотят на прошлом заседании. Чтобы оригиналы документов, да, предоставить. Но, почему предоставляют копии опять? Тут вот э, видно, что заверено заинтересованным лицом. Ну, то есть Сбербанка печать, да? Города Москва, публичное акционерное общество, Сбербанк, города Москва. Э, заверено. И ксерокопии предоставлена. А здесь акционер сберегательного банка. Кировское отделение номер 7. То есть что тут разные юридические лица. То есть мы оригиналы требуем документов. Они... Это непонятно, что это за документы. И документы приобщить. Представитель, Ознакомиться нам надо со всеми этими документами. Ну, мы же не можем сразу проанализировать, что это такое. Ну, допустим, взять выписку из ЮГРЛ, да? Выписку из UGRL, она в открытом доступе... Лице... Понятно. Вот в открытом доступе мы посмотрели. В сведении о лице, вот, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, значится Греф Герман Оскарович. Вот... Хотелось бы сейчас узнать вот, представитель ответчика на основании... Ну, есть у него доверенность от Германа Грефа, Грефа Германа Оскаровича. Вот он представляет Сбербанк. Вот на основании чего хотя бы доверенность можно увидеть? Вот согласно документам, которые истец предоставил, выписку из ЮГРЛ, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, значится Греф Герман Оскарович. Где положение в филиале? У нас представитель банка доверенность меня доверенность доверенности от Сибирского банка. Положение в Сибирском банке так А выписка из ИГРЛ на этот, что-то вот тут вот приложено только на Сбербанк. И почему? Выписки из ИГРЛ как филиал указаны в Середниковская банка. Сибирский реал была проложена купить доверенность. Какой пункт? Где месяца 2. 2 месяца 2. 2 месяца ну, -ка, ну -ка, покажите где, что-то не могу разобраться. Второй, вот я открыл, здесь несебни регистры. Нужно Не никакую выписку приложили. У меня здесь выписка, есть это только ваше... это ваш ваше документ. Ну, значит, не ты не нам предоставили Нет, выписку. Подождите, подождите. Да? у нас договор можно посмотреть в договоре? Тут, тут копия договора приложена, нет? Договор очего? Ну, вот, а там, там в копии договора не значится Серебряниковская. Там Пусть Ленина 50. 50. Вы в виду да, кредитно-доверительный договор. Там от имени Пау Сбербанк, кто да. Как он в незарегистрированном филиале может действовать? Он руководитель дополнительного офиса. Где, в каком правиле? Почему они в выписке не зарегистрированы? А, У нас, вот смотрите, согласно выписке из ЮГРЭЛ, э, вот, вот этот филиал, вот этот 72, да? Что филиал? А, тут нету, э, вы, по выписке нету вообще лица, кто от этого филиала имеет право действовать вообще. Бумага вот положение от, Положение. Там просьбы, нет, да, давайте не почитаем. Мы, нам сначала разобраться, имеет право человек представлять Сбербанк. Вот согласно выписке я понял, что от имени юридического лица Сбербанк России имеет право действовать только Герман Грех Соответственно, все, кто действует от имени Сбербанка, в него должна быть доверенность. А, положение. Вот передо мной. Где тут управление филиалами? Пункт какой сошлитесь на пункт, чтобы мне весь не перечитывать здесь? Ну, в положении пункта уж, вы же юрист, гербанка, вы же должны. Вот, допустим, 3-2 руководитель филиал не вправе выдавать доверенность в порядке передоверия, на совершение которое он не полномочен совершать. Ну. Но... Пункт 3-1. Пункт 3 пункт текущей деятельности филиала осуществляет совет, управляющий отделением. Руководит филиал, руководит филиал действий наставник доверенности, в том числе и генеральной доверенности, доверенности в порядке доверия выданное ему банком президентом. Так, следовательно, должна быть доверенность от Германа Грефа на руководителя, да, филиал? какой да, доверенности красоты Ну, значит, не имеет, не наделен пока. Надо подтвердить полномочия, что имеют они право сбербанка это то действовать. Герман Греф имеет. Тут какие-то ксерокопии. Это человек пришел, что-то принес. Ксерокопия не является документом. Ну это вы знаете же, да? Согласно 65-й статье. 67-я. Че, устав зачем? недоверенность Надо вообще имеет право человека от Сбербанка. Кто это? Кто это? Вот на основании выписки из ЮГРЛ Герман Греф имеет право без доверенности действовать от имени юридического лица. Вот она говорит, я пришел от Сбербанка. Доверенности а с... нету. От Читаем какого... положение филиалов, там ничего нет. Вот, вот этот пункт, который вы сказали, что от, от Германа Грефа должна быть доверенность на этого... Управление филиала. Ну, про, на руководителя. Ее тут, где она тут? Доверенность от Германа Грефа. А? Нет. Ну, она ну, доверенности нету. Действуете. Значит, они не могут действовать от имени Сбербанка на данный момент. С кем что рассматривать? Ну, вы, вот мы пришли без паспорта да, сюда, там, или я не знаю. Другие люди за нас ну, пришли, где там пришли. мы. Они же тоже доверенность какую-то должны предоставить. Давайте сначала установим лист, кто будет представлять Сбербанк, а потом будем разбираться, где оригиналы документов и так далее и тому подобное. Ну и потом ксерокопии же вообще документами не являются. Ну. Но мы надо, надо оригиналы, чтобы там или нотариально заверенные ксерокопии, или чтобы вы сверили оригиналы. Тем более, согласно прошлому нашему ходатайству, которое вы удовлетворили, вы обязали Сбербанк предоставить оригинал документов. 12 Какие пунктов. А, ну, договор кредитный. Оригинал, я так, сейчас его изучить надо. Его приобщить Просто к делу. К делу приобщить к ходатайству. Почему? А если он поддельный? У нас уже... Ну, Что, мы делу будет. При... Если будет назначена экспертиза, мы предоставим... Ну, вот надо, надо, надо, Нет, ну, он себя. пусть лежит в деле, мы хотим к делу приобщить его ходатайство. Имеем право на это? Имеем право, чтобы в деле оригинала до, до этих было. Хранить в пределе, не возражая, а в подшивах на Ну, хранить в пределе. Это ваше право возражать. Ну, сначала давайте установим лицо, кто да, пришел. Нет, че, от чего она пришла -то? От кого, кто полномочил ее сюда ходить от имени Сбербанка? Нету полномочий. Вот из этих документов нет полномочий. А вы почему так называемый уважаемый суд не разбираете ситуации, и у человека принимаете да, разбирайся, документы? Разбирается, разбирается. Он ну, что же не может сразу увидеть, что там неправильно. Ну, подсказывает. без доверенности от Германа Грефа, мы точно процесс не сможем начать. Надо устно ходотестовать, заявить на следующую съемку. Подожди, подожди, на перевод денежных средств, банковские операции. Ну, так да, это совсем другое, здесь нет кредитования. Подожди, подожди. да, да, да. Нету. мы еще тут кое-что вот так называемое, уважаемый суд, выявили. Нету. Сейчас, подожди, вы да. изучите сначала по да, поводу да, доверенности, правы мы все-таки или нет. И потом установим человека, пришедшего от Сбербанка, кто это? Документы какие-то принес. Откуда у него оригинал взялся? Очень интересно, поэтому требуем приобщить его, чтобы он не потерялся никуда. Оригинал документа кредитного, конечно. Да, да, да, Человек-то непонятно какой-то его. а потом потеряется случайно. От Германа Грефа. Ну, на Германа Грефа, председателю? А тот должен, то есть нам надо а где быть... Он уже тогда должен уполномочить. То есть целая цепочка от Грефа и до нее. <coughs> так, вот. Лицензия нужна. Лицензия на право осуществления кредитной деятельности. Да, согласно в 64 пункт 92. Нет, а сейчас нету уступки, вы разобрались, нет у них лицензии. Они да? не могут выдавать. Они, они только посреднические услуги могут. Да. У них нет лицензии. Это незаконное банковское дело. Статья Уголовная группа лиц. Разобрались прям национальный. 64 64,92 пункта АКВЭД И шестьдесят четыре девяносто Имею, согласно открытому этому Акведу, обязаны они предоставить лицензию. Вот смотрите, генеральная лицензия. Давайте зачитаем. Можно мы, да, заявим. Угу. Давайте. Вот копия лицензии. Давайте. Вот он, тут генеральное на осуществление банковских операций. В соответствии с федеральным законом о банках и банковской деятельности генеральная лицензия выдана публичному акционерному обществу Сбербанк России. Паусбербанк, Сбербанк, город Москва. Подожди, подожди. Пусть так называемый суд так вот да, раз Но нету здесь про сейчас про денежных средств физических? Нету, я читал. Сейчас размещение, привлеченное в УФК, открытий ведения банковских счетов. Переводов. Нету, я тебе не говорю, я читал. Да, ну я дай почитаю, что Так, вот, пункт второй. Вот, вот можно вот эту лицензию, да, разрешить. Тут вот в этой лицензии вообще ни слова про кредиты не сказано, что они имеют право участвовать в кредитной деятельности. А Согласно установленному АКВЭД 64.92 и 64.92.1, только с этого открытого вида лицензируемой деятельности может кредитная организация выдавать потребительские и прочие кредиты. Там это сформулировано четко. Пометьте, пожалуйста, под протокол эту ситуацию. И надо выяснить, чтобы нам предоставили оригинал генеральной лицензии, выданной, потому что тоже ксерокопия непонятно, что из за ксерокопия. И имеют ли они вообще право выдавать денежные потребительские кредиты? Почему-то нету ни в ЮГРЛ выписки, нигде. Изучили мы эту ситуацию. Можно еще вопросик. Поясните, пожалуйста. Да, пояснение. Вот кредит. Это что такое слово? Так, Посмотрите, кстати. Ну, Можно да, вот. Да, представить кредит. Так, давайте так. Ваше мнение шумиряет с представителем банка. А ну пока нет. Мы не будем человека. Нет, мы не будем. Представьте туда, пожалуйста. Я вам, чтобы понять не было, разобраться при... с мошенниками. Мы не будем вот судебного делать какой-то балаган. Ну, это... Сейчас у нас стадия ходатайства. Так, садись. То есть, четко определяем, что -то <coughs> еще вы просите и требуете. Да. Для начала полномочия. полномочия ну. Лицензию подтвердить на выдачу кредитов потребительских и денежных <coughs> средств потребительских. Согласно аквед 64 пункт 92, 64 пункт 92.1. Только эти два акведжа подразумевают из своей формулировку имеют. Возможность выдачи денежных средств банками. Если таковых не являются, они попадают под статью 172 ОК РФ, незаконная банковская деятельность группой лиц. Все в отношении них не мы не будем возбуждать это. тогда, значит, уголовное Ваша дело. Ваши минимумы данного выхода. Доверие предоставления. По поводу этого последняя обстоятельства пояснений. Я там пишу, что согласно реальной лицензии банк имеет право. Размещение привлеченных по оплате денежных средств физических и юридических лиц от своего имени за свой счет. Согласно положению Центрального банка России, А номер 54-п, о порядке предоставления кредитным организациям денежных средств и их возврата, под размещением предоставлением банком денежных средств понимается заключение между банком и клиентом договора, составленного с учетом требований гражданского кодекса, то есть в том числе и кредитного договора. Все понятно? Нет. Нет. Так, значит, суд, деятельность суд, лицензируемая, конечно. Выдачу кредит потребительских. Вы не будете прочешивать. Я представляю, Части лицензии, то есть, это позиция... Ну неправо, немецко. Позиция банка. Другая. И будем рассматривать дело, исходя из позиции обоих сторон. Какое решение будет принесено, это уже после сочетанного отхода. Нет? нет? Поэтому, вот, эксперимент второго выхода, что там не, не и позиции банка. Еще какие-то вопросы? Ну, к делу мы сейчас не можем, в принципе, приступить, я так понимаю, потому что неуполномочен человек, да? От него, от него документы, соответственно, тоже не можем, или можем принимать? Я, ну, я просто не знаю вашего документа оборота. То есть человек пришел без полномочий, он имеет право вообще ходатайство тут заявлять. Процессу быть допущены. Ну то есть вы же ее выслушали, а у нее прав нету, Но вы ее как сторону приняли. Она же не является стороной. Да, да, да, так называемым. Тут хотите, требования. Пояснить, пожалуйста, как вы приняли ходатайство человека да. неуполномоченного? не задают? Еще есть Поясните, пожалуйста, на основании чего вы вынесли свое я решение отказать ходатайстве, потому что... Пояснение. Пояснение, пожалуйста, ладно, дайте. Не ладно. пояснение, то ну, ладно. Я... Я... Ну, поняли смысл, да? Как вы так выслушали человека, который да, неуполномочен? Да, еще какие-то дополнительные, что-то еще нужно? Мы, нам надо ознакомиться, ага. косячки тут поискать и в письменном виде изложить. Время надо. Немного. И, и хотим, чтобы э, оригинал договора был приобщен к материалам да, дела. у меня для того, чтобы определить позицию дальнейшую, как-то определить, что нам делать дальше, э, вот шарфовый вопрос все-таки. Ну, похоже на мою. Похоже на мою. А можно? Лучше поизучай, потому что может распечатано на цветном ксероксе быть. знаете, какой вопрос возникает? Смотрите, репетитор. Город Москва. А тут подписано... Может, ну, это... похоже, будет. Это... Может быть, дату изготовления документа. Мы определим с этим. на позицию сразу, это Галина, еще э, доверенность и вот это на Малого Олега Иванова. А, да. да, да, да, да. Где можно позвучить? У вас. в том числе. Да. А какая страничка? Кого, посмотри. Лобов, это кто такой? А кто такой Лобов? Доверенность от какого-то лобова. То есть мы должны по доверенностям дойти до Германа Грефа. И причем доверенность а, ну, ксерокопия. Ну, опять же. У вас оригинал там? Вам оригинал представлен вот, от какого-то лобова. То есть учитель да, э, это... председателя Сибирского банка. А он где уполномоченный? По выписке Герман Греф. До Германа Грефа оригинале В оригинале, в оригинале гер, от Германа Грефа доверенность нужна. Потому что ксерокопия, ну, сами знаете, не нам нас учить, не является да. документом. Шахов, да. Как это мы не как можем? Мы можем? Но если оригин... а кто и это нам запретил? Там, -то реально доверенный и ну, вы, а? да, это В смысле давайте как понять? Вот реальную пускай одну предоставят. Не, нам только по закону надо. Нам как-то не надо. Вы нам, пожалуйста, такие больше предложения не делайте. Нам только по закону. Вот положено, чтобы нотариальная доверенность была. Либо Согласно. оригинал. И 67-я статья да, ГПК а же помним. Поскольку данная доверенность уже в архиве, я, кстати, вот эту доверенность вам есть. Да, вот именно, что нам-то не а смешно, вы какие-то бумаги не приносите. Да. Непонятные. Документы уже в архивах, 13-й год. Можно еще этот оригинал посмотреть, пожалуйста? Еще мы все равно делаем упор, чтобы суд об обратил внимание на все-таки лицензируемый вид деятельности, 64 так, пункт 92. Суд, да, да, да, да. Да, Давай, да, да, да, да, да, да, да, да. Потому что именно только этот вид деятельности лицензируемый позволяет банку выдавать и осуществлять ту деятельность, которая написана в законе. А если не написано и нет лицензии, значит не имеет права совершать следующие действия, согласно закону Российской Федерации. 01-07-24, дробь 89, от 12 декабря 2012 года. Это Согласно закону. Что что? Мы думали у вас организация порядочная, честная. Вот разобрались, оказывается, что что-то тут не то хотим до истины докопаться вместе с вами. Нет, мы все вовремя делаем. Нет? Ну, какие сроки давности? А в чем мысль? А, ну что? Вы же там... Так называемый уважаемый суд, как понять до абсурда? Мы же за... согласно закону уже правильно. же? Федерального конституционного закона о создании Завельцовского суда не существует. Федеральный конституционный суд, короче, суды Российской Федерации создаются и упраздняются по федеральному конституционному закону. Согласна. А у вас получилось, мы из истории суда ну, просвещаем, был Народный суд, созданный пресс. СССР. Взяли табличку, поменяли. Но даже печать ваша судебная не соответствует ГОСТу а об печатях с изображением герба. Все приказы о вашем назначении не подписаны президентом. Мы все распечатали. Ни у одного ну, судей нет подписанного приказа. Вы прям рассветы провели. Конечно. По этому поводу. Тут шутки-то ну, вроде шутка. Где печать? А где. Вот давайте удостоверение Покажи. вам тоже расскажу. Покажите. Давайте Покажи. мы вас образуем просто У в вас, этой смотрите, части. Подпись, короче, да не, Они не переживаем, мы же не экстремисты. что подписи. Дэвид. Ну это официальная расшифровка да. президента. Это, Что такое Д-медведев? Медведев, наверное, какая-то ну, Вот абсурд, абсурд. Так называемый, уважаемый суд, еще такое пояснение вам. Вот, допустим, когда у вас в приказе подписывают, почему нету ваших паспортных данных. То есть каждый человек с вашим именем и фамилией является судьей. Ну, приказ о назначении судьи. Ну, ну конечно. Как то, как имя, фамилия, отчество, и все. А паспорт. И... Где? Сайт сошлитесь, на котором с вашим. Это персональные данные. Вы о чем? Давайте на мои данные, данные паспорта на всю Россию. А, а как идентифицировать и... вас, что За, вы там это вы. дата рождения не указывает. Да. То есть, есть любой все, человек с вашим фамилией, имя отчеством да, является да, судьей. Получается. Тоже абсурд, неподписанный документ. Ну ладно, это не суть. Важно. Ну это так. Вам для. Для размышлений. Если надо, мы на следующем заседании вам предоставим все распечатанные документы, если вам интересно. Ну все, я понятно. Да. Ну все, все. Ну конечно. Вы, вот, шоу это не шоу, что, это что, реальность. Союза. Официальный документ. Я вас, я вас уведомляю, что восстановлены органы управления Советским Союзом. Реально. И восстановлены, да. И будем наводить конституционный порядок. Один, кстати, из ваших коллег уже готов служить народу. Я думаю, что вы в, то, в определенный момент тоже будете к этому готовы. Мы вам официальное предложение подготовим. Но это будет амнистия. Вы будете амнистированы. уже гражданин Советского Союза до сих пор, по свидетельству о своем рождении. Вы гражданство Российской Федерации? Основном, согласно закону. законам. Законом порядка. Российской С -го. -го года. Нет, не получали. А как вы в другой стране тогда работаете? Вы же гражданин СССР до сих пор. Как бы это ни звучало, абсурдно для вас, но это так. Де Юра, вы же юрист высшей гильдии, же понимаете, о чем я вам говорит. У нас там, что согласно Конституции, пункт 2, единственная власть, откуда у нас берется? Которые наделяют человека его права высшей ценностью так признается ну... это пункт 3 носителем суверенитета единственным источником власти в российской федерации является ее многонациональный народ все больше нет власть должны выбирать исполнительную закона и судебную по конституции нас этого права решили избирать, избирать судебную власть а, и поэтому вас назначают и указы о назначении, не, не подписывают, подписывают, чтобы антиконституционные указы не подписывали. Ну, да, Президент да, страхуется. Да. Да, на всякий случай. Так, для пояснения. Ну. Сами разберитесь, изучите, если нам не верите. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации, захват власти или присвоение властных 18 полномочий 18 мая. преследуется по федеральным законам. Угу. 18 мая? 18 мая. Так две недели человек попросил, что так далеко. Ну, где время А, занято. Такие-то одни. Пока, да. Пока, да. Но мы сейчас профсоюз создаем. Профсоюз-союз. Вас при этом призываем, вступайте в наш профсоюз. Таких будет много Записывай. Да, конечно, конечно. Еще раз обратить внимание, суд, согласно АКВЭДам, предоставить лицензию в банк обязательный. Это у вас человеки, граждане просят СССР. Готовимся к облачению в СИБ, если вдруг там что-то в этом договоре оспаривалось. Все остальное вы можете высказывать то, в том, При внесении решения суд, эти договоры будут оценивать, тогда и У нас там были дали. Еще можно, а чтобы... Что про, сексуальное, что про сексуальное время сэкономить? Ну, долго там не встречаться, сразу может обязать. Вот у нас по Конституции национальный язык русский. Правильно? Ну, согласно русскому языку мы трактуем любые слова, правильно? И вот слово кредит, вот допустим, ну для меня, оно как бы было непонятно. Я зашел в переводчик, ну, русско-английский, и классифицировал слово кредит как доверие. То есть это получается... Доверительный договор. Ну, вот Кредитный договор, он доверительный Экспертизе договор. Условно кредит-то не русское. Ладно, мы в ходатайстве все это. Изложим в следующем. До ну. свидания.